Всем привет! Меня зовут Андрей, я являюсь экспертом компании «Акваградус» и сегодня у нас на обзоре аппарат «Компакт» от компании «Акваградус». Рассмотрим его характеристики, достоинства, недостатки, какие кубы возможно с ним использовать и э, какой продукт на нем можно получить. Как следует из названия, аппарат компакт, главное его преимущество, это его небольшие размеры. Он компактный, он легок в использовании как начинающим любителям, так и профессиональным винокурам. И вы можете его использовать на любой нагревающей поверхности и хранить в любом удобном для вас месте. Аппарат компакт позволит вам производить абсолютно любые напитки. На нем особенно отлично получаются ароматные браги с вашего сада. Зерновые, виноградные, фруктовые. Он позволяет оставить всю вкус-ароматику исходного сырья, получив при этом прекрасный ароматный продукт. Давайте же посмотрим, из чего состоит аппарат Компакт. Прежде всего, это перегонный куб. Колонна. Акваградус компакт. Комплект силиконовых прокладок для установки аппарата на бак и установки аппарата на фланец. Сам фланец для установки аппарата на бак. 5 метров армированного шланга для подключения к водопроводу системы охлаждения. Комплект силиконовых трубочек для отбора продукта и установки термометра. Спиртомир для измерения крепости продукта. Два электронных термометра для измерения температуры в баке и верху колонны. Кран для слива отработавшей борды. Две прокладки панченков для установки в царгу аппарата, который обеспечит вам максимальное разделение очищения продукта. Клапан подрывной для обеспечения вашей безопасности. Фум-лента для герметизации всех резьбовых соединений. Комплект хомутиков для герметизации шланга. Штуцер для слива отработавшей борды или установки для охлаждения, как вам удобнее. Комплект барашков для соединения аппарата с бака. И, конечно же, инструкция по распаковке, сборке и перегонке использования. И гарантийный талон с гарантией 5 лет на наше оборудование. Бак компании «Акваград». Давайте рассмотрим его характеристики. Верхняя часть бака выполнена со стали толщиной 2 мм, бока 1,5 мм с ребрами жесткости и днище 3 мм. Имеет сливное отверстие для отработавшей борды, штуцер для установки подрывного клапана, штуцер для установки термометра и широкая горловина, которая позволит вам с легкостью помыть ваш бак. Рассмотрим характеристики колонны Акваградус Компакт. Из чего же она состоит? Установочного фланца для установки аппарата на бак. Царга 20 сантиметров для максимального укрепления очищения продукта в диаметре 30 миллиметров. После царги идет дефлегматор рубашного типа, который обеспечивает частичное охлаждение паров, превращая флегмы для максимального очищения продукта. Далее идет отвод на 180 градусов со штуцером для установки верхнего термометра и прямоточный холодильник для охлаждения вашего продукта с носиком отбора куда установится силиконовая трубочка и вы отбираете ваш продукт. На дефлегматоре и холодильнике установлены штуцера елочка для более плотного соединения со шлангом. Друзья давайте же соберем наш аппарат и убедимся насколько это все просто и легко. Для этого берем емкость и устанавливаем на нее силиконовую прокладочку. Прокладка выполнена из пищевого силикона, обеспечивает максимальную герметизацию. Далее устанавливается фланец 165 миллиметров И притягиваем барашками. На фланец устанавливаем силиконовую прокладочку. В комплекте с аппаратом идет две насадки панченко. Давайте же просмотрим, как они правильно устанавливаются. Сворачиваем насадку панченко в длину. Первый виток Полтора делаем очень плотненько, затем сворачивается от руки, не прикладывая никаких усилий. И устанавливаем сару. Вторая насадка устанавливается следом за первой. Вот таким образом. Обратите внимание, друзья, что насадку не надо запихивать до конца колонны. Насадка должна быть установлена именно в этой части, нижней части царги. Утрамповывать и прикладывать какие-то силы тоже не нужно. И подключаем аппарат. Также притягиваем болтами барашка. Установим кран для слива браги. Для этого берем кран, берем фум-ленту и наматываем на штуцер 6-7 виточков фум -лент. Установили кран для слива браги и установим подрывной клапан. Рассмотрим как правильно подключить термометр. Берем от трубочки отбора продукта, отрезаем два кусочка по два сантиметра, ну, я возьму сделанная инструкция. один кусочек, ну и второй уже отрезан, не буду его отрезать. Точно так же от второй трубочки, которая у вас будет в комплекте, отрезаем два кусочка по сантиметру. Отрезаем один кусочек, ну и второй я уже отрезал. Смочив носик термометра, одеваем тоненькую силиконовую трубочку. А более толстую силиконовую трубочку, также смочив носик на баке, ну или вверху колонны, одеваем, сверху натягиваем. И все это совмещается. Все довольно легко и просто и обеспечивает отличную герметичность. Итак, друзья, аппарат мы собрали, вы сами убедились, насколько это все оказалось легко и просто. Теперь рассмотрим варианты подключения к воде. У нас в комплекте есть 5 метров формированного шланга. Как мы с ним поступим? Снимем, отрежем от этого шланга вот кусочек вот такой длины. Мы примерно мы его отрезали чуть заранее. Он нужен вам для подключения между собой холодильника-дефлегматора. Об этом я расскажу чуть позже. Остальную часть шланга можно разделить пополам, а можно отмерить столько, сколько вам необходимо от аппарата до вашего водопровода. Аппарат «Компакт» может работать в двух режимах. Это прямая дистилляция и режим работы с укреплением. Первый режим – прямая дистилляция, когда вам необходимо брагу перегнать в спирт -серец. Вы подключаете к воде только холодильник. Холодная вода всегда подключается в нижнюю точку холодильника. Теплая вода отводится с верхней точки в холодильник. Шланг подачи воды подключаем на нижнюю часть холодильника. Отвод воды с верхней части холодильника. Туцира на дефлегматоре подключать к воде не нужно. Смотрим режим второй дробной перегонки, тогда, когда вы перегоняете спирт и рец уже ваш продукт. Для этого подача воды также подключается на нижнюю часть холодильника. А уже с верхней части холодильника, вот этой перемычкой, которую мы заранее отрезали, мы соединяем верхнюю часть холодильника с нижней точкой дефлегматора. Вот таким образом. И отток воды подключается к верхней части дефлегматора. Отсюда уже будет выходить отработанная вода в канализацию. Давайте проследим, как движется вода при таком подключении. Холодная вода от вашего крана подается на нижнюю часть холодильника. Проходя через холодильник, она поступает с помощью этой перемычки на нижнюю часть дефлегматора. И с верхней части дефлегматора уже идет сброс в канализацию. И в заключение устанавливаем трубочку отбора продукта. Она выполнена также из пищевого силикона, который не дает абсолютно никаких запахов для вашего продукта. Очень легко устанавливается на штуцер отбора продукта. Ну и по окончании сборки давайте проверим гипетичность аппарата. Обыкновенным способом. Отлично. Друзья, в линейке компании «Акваградус» существует также старший брат аппарата «Компакт» – аппарат «Компакт Плюс». Вот так он выглядит на 20-литровом баке. Давайте теперь сравним эти два аппарата. В чем же между ними разница? Аппарат Компакт выполнен на 30 й трубе и имеет размер царги 20 мм. Аппарат Компакт Плюс выполнен на 40 трубе и имеет размер царги 40 мм. Дефлегматор аппарата Компакт и Компакт Плюс идентичны. Холодильник у аппарата Compact Плюс более мощный и обеспечивает более высокую производительность. В режиме укрепления или ее еще называют вторая дробная перевонка, аппарат компакт выдает 80 градусов в стандартном виде, аппарат компакт плюс выдает 85 градусов в стандартном виде. В режиме прямой дистилляции на аппарате компакт можно отбирать до 3 литров в час спирта-сорта, на аппарате компакт плюс до 4 литров спирта-сорта. В аппарат компакт устанавливается в стандартном виде две насадки Панченко, в аппарат компакт плюс устанавливаются 4 насадки Панченко. Также хочу вам представить дополнительные аксессуары, которые возможно приобрести с этими аппаратами. Это устройство непрерывного контроля крепости, его еще называют попугаем. Джин-корзина для ароматизации вашего продукта. Также есть отвод под вытяжку. Вы установ... Если вам аппарат мешает вытяжка, вы можете установить и отвести аппарат в сторону. И дополнительный царги на аппарат компакт и на аппарат Compact плюс для увеличения крепости продукта. Также мы рекомендуем нашим клиентам приобретение игольчатый кран. Он обеспечит вам более равномерную и точную дозировку и подачу воды для охлаждения. Комплект лабораторных спиртометров для более точного озирения вашей спиртосодержащей жидкости. Ориометр 0,40 градусов, ориометр 40,70 градусов и ареометр 70 100 градусов, а также стеклянная колба для них. Итак, в данном видео мы сделали обзор аппарата Compact, рассмотрели его старшего брата Compact Plus. Оставляйте комментарии под этим видео, ставьте лайки и делитесь вашими впечатлениями. С вами был Андрей, всем пока.